приветствую вас девы сегодня мы рассмотрим что будет происходить в вашей жизни по основным ее сферам период 16 августа по 9 сентября это время планета счастья радости удачи и денежек и любви будет идти по вашему второму дому ценностей денежек соответственно и богатства. ну и о чем это говорит о том что откроется для вас врата врата для получения подарочков в частности, финансовых. А, ну и плюс, у вас как раз начнутся дни рождения, поэтому вполне логично. Получите очень много приятных подарков. Что еще нам даст это, вам даст эта Венера? Она, как правило, будет очень гармоничной, даст вам множество удачных связей, контактов, знакомств и возможностей. Поскольку Венера является управителем, весов то здесь она будет настроена дружелюбно она будет очень дипломатично гармонично ну и вам будет достаточно легко по ней взаимодействовать с окружением давайте посмотрим что будет происходить у вас вперед с 19 по 20 августа так здесь произойдет точное соединение меркурия планеты общения с марсом в вашем первом доме можно сказать что соединение Меркурия с Марсом даст вам легкое решение многих ваших задач. Следующее 22-го состоится полнолуние в Водолеи. Водолей для вас это шестой дом, так раз, два, три, 4, 5, шесть, и это признак того, что у вас может произойти некое обновление, связанное с вашей сферой труда. Я думаю, что в течение некоторого времени многие из вас могли чувствовать некоторый застой. Здесь сейчас находятся две ретроградные планетки, и они могут немножечко стопорить. Стопорить какие-то начинания, все продвигается со скрипом, но не переживайте, там через пару месяцев все должно восстановиться. С 21 по 23 Венера сформирует аспект к Урану. Да, если я не ошибаюсь, сейчас давайте посмотрим. 23 й Да. К Урану. Нет, к Сатурну. К Урану она попозже сформирует. Ну, тут ожидайте какой-то удачный сделки. Какие-то удачные будут перемены. По работе и будет решение принято вашу пользу где сто процентов что-то по финансам будет выигрышное с 25 по 26 но у вас здесь будет интересный такой аспект который говорит о том что вы можете влюбиться может быть какие-то интересные знакомства, но они могут быть, знаете, как-то так окрашены сексу яркими сексуальными оттенками. Также здесь указание на то, что может, можете получать доход от нескольких разных источников, получить какой-то доход. С 30 числа Меркурий перейдет в весы. Будет помогать вашей Венере работать, работать на ваш карман, на ваши денежки. С 4 по 6 Венера сформирует интересный аспект, который, ну, давайте сейчас посмотрим, 6.09, который говорит о том, что вам стоит рискнуть. Рискнуть в чем? Так, раз, два, три, четыре, пять. Вы знаете, вот это дни, когда можно выиграть свою, свою лотерею. Именно вот знаете, поиграть. Выигрыш благодаря какой-то игре. Мне хочется сказать, может быть, какая-то будет там хитро продуманный план, манипуляция. Ну вот стоит сыграть в этот день, что-то получится у вас. Можете получить очень крупный выигрыш финансовый. Как минимум мне время сидеть на месте, обязательно подействуйте, поактивничайте. Ну из с 7 числа произойдет новолуние в вашем знаке, обновится ваши жизненные процессы. И вы уже войдете в следующий период с новыми целями, новыми планами и будет легко осуществлять задуманное. В целом период достаточно легкий, простой, позитивный, благоприятный для вас в материальном плане прежде всего. Но ну, я думаю, что в большей степени вас все-таки он порадует. Ну, сейчас мы перейдем ко второй части нашего прогноза. Так, давайте посмотрим, как вас будут воспринимать окружающие. Ну, как человека, который трудится, много работает, занят делами и уже несколько уставший, ожидает поступлений. Хорошо. Как будут обстоять дела с вашими финансами? Ну, здесь финансы у вас будут находиться под четким контролем. Вы ими будете очень правильно распоряжаться, умело также это признак того, что может быть сотрудничество с человеком, который относится к воздушной стихии это близнецы весы или водолей и вы будете строить с ним какие-то совместные планы человек скорее всего будет или же приезжий, или он как-то связан с колесами, часто приезжает ну или даже может быть с властью да, определенная власть может быть у него Стройте с ним планы по сотрудничеству как будут обстоят дела с работой очень тяжело ой сколько у вас тут много всего на вас навалилось много дел Ну ничего скоро отдохнете что касаемо ваших главных планов и целей ну вы конечно за них боретесь вы отстаиваете свое место под этим солнцем и даже если нужно можете вступать в конфронтации конфликты да по карте сила можете применять силу что у вас в доме в семье? Здесь или переезд, или обновление, или это некое небольшое путешествие. Давайте посмотрим. Ну да, похоже на то, что все-таки здесь идет членами семьи. Какое-то небольшое путешествие, отдых, причем это будет специально все спланировано для того, чтобы отдохнуть, перезагрузить свои отношения, насладиться взаимоотношениями. И что будет происходить в любовной теме у представителей знака Зодиака Дева? Ну, смотрите, у тех, у кого отношения уже есть, они медленно, но верно продвигаются, без каких-либо перемен. Все идет своим чередом. Будет ли знакомство для тех, у кого нет отношений? Посмотрите, возможно, неожиданное знакомство. Очень удачно. Человека будете воспринимать как большую удачу в вашей жизни. Я решила уточнить, ну да, здесь выпадает, что будет очень скорое, быстрое знакомство, возможно оно будет в дороге, буквально там стрелы Амура вас пронзят, будет много страсти, будет очень интересно, эмоционально насыщенно. Ну, основной совет, а, хотя подождите, вы же еще, может быть, захотите поехать куда-то отдохнуть, ну, мало ли, не все девы работают. Там да, для тех, кому светит отдых, тут вот по колесу фортуны можно куда-то двинуть далеко. Двинуть свои сани. Какое-то новое место желательно. Смотрите, я вижу, что здесь может быть ситуация, когда... Что-то может пойти не так, как вы себе планировали, или поменяется компания, с которой вы поедете на отдых, или там, возможно, даже это не конфликт, а вот некоторое отстранение. Я бы сказала так, что для тех, кто хочет хорошо отдохнуть, то вам, наверное, даже было бы лучше поехать одному, чем с кем-то. там, кстати, будет возможность с кем-то познакомиться дороге, кого это интересует именно новом месте и хорошо провести время это будет очень приятное знакомство но ну, основной совет для представителей знака зодиака дева уходить от чего-то что-то менять свою жизнь также это еще путешествие сейчас я уточню да строить новые планы <связать> И обратить внимание на такого короля огненного, у кого есть в вашем окружении. Этот человек может вам помочь добиться какой-то своей цели, идти к своей звезде. Человек может относиться к огненным знакам, таким как стрелец, овен или лев, еще может быть скорпион. Ну, такой очень предприимчивый человек. Ну, либо это может быть указание на то, что вам... Нужно идти вперед своей дорогой и не держаться за что-то старое и отжившее. Ну, на этом сегодня все. Надеюсь, что было интересно. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии, подписки. И до следующих встреч.